всем доброго вечера и сегодня будем готовить вернее пекти яблочный штрудель я вот купила яблоки и решила приготовить уж очень захотелось именно яблочного штруделя Итак, для этого нам понадобится маргарин растопленный для теста мука соль и стакан кипятка итак поехали я уже отмерила 420 грамм Муки сюда же добавляю одну третью чайной ложки соли и мягкий растопленный маргарин. У меня здесь кусочек сливочного масла. Остальное сливочный маргарин. Нужно, чтобы он был мягким. Так что, если у вас он слишком замерзший, нужно немножко подождать. И хорошенько с мукой будем перетирать. И добавляем один стакан кипятка. перемешиваем. Мы завернем пищевую пленку и поставим на 1 час в холодильник. Итак, через 15 минут нужно будет доставать уже тесто. Поэтому займемся яблоками. Их нужно очистить от кожицы и нарезать маленькими кубиками. приступаем муку и раскатываем очень тоненько-тоненько наше тесто оно очень мягенькое получилось вот так теперь выкладываем начинку выкладываем Яблоки сверху присыпаем сахаром. ложка корицы. Вот такой штрудель получился. И остальные сделаю так же самое Переложим на противень. У меня противень. Я его застелила пергаментной бумагой, сейчас перевожу его, швом вниз перекладываем, вот так смотрите, швом вниз. Теперь мы их отправляем в разогретую до 180 градусов духовку и выпекаем 40-50 минут, в зависимости от вашей духовки. Смотрите сами до готовности. Итак, штрудели уже готовы. Я их достала уже в духовочке. Горячие они. Подождем, когда они остынут. И сверху можно будет присыпать сахарной пудрой. Штруделя уже подостыли так немножко. И притрусим сахарной пудрой. Так вот. И теперь попробуем один разрезать, какой на выбор. Смотрите, какой он нежный, мягкий. Хорошо пропекся. Желательно его кушать, пока он теплый, Особенно хорошо, очень он гармонизирует. Мне, по крайней мере, нравится с молоком. Домашняя выпечка, это всегда вкусно, натурально и сытно. Предлагаю вам испекти по моему рецепту. Всем приятного аппетита и до новых встреч! Пока-пока!